Тауфид, Единобожие, это то, с чем приходили все пророки. Не было ни одного посланника или пророка, который бы пришел с чем-то другим. Все приходили именно с этим, с призывом к поклонению к одному лишь Всевышнему Аллаху и не предаванию сотоварища Всевышнему Аллаху. Это миссия всех пророков и посланников. А Адам Ильясов, заместитель Кадыровского муфтия,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 In Tapirini, in